Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч и вы постоянно стучитесь мне в личку с просьбой обновить видео 2021 года по лучшим корпусам. Нет, на самом деле на рынке появилось не так-то уж много новинок и большинство моделей, указанных в том видео, актуальны и производятся и поныне. Но проблема в том, что самые лучшие топовые варианты найти в России в свете последних событий стало или невозможно, ну или очень дорого. В частности, речь идет о знаменитых бигвайсах. 500 dx Mesh 2 Compact от Fractal Design, а также других оптимальных по соотношению цены, качества, компоновки и продуваемости вариантов. вариантах. И если вы знаете, где их купить, то покупайте, лучшими они быть не перестали. А я же сегодня расскажу вам о альтернативных моделях, которые действительно можно купить, ну вот прям совсем без проблем. Но прежде чем мы начнем, давайте сделаем парочку оговорок. Итак, во-первых, нынче растет тепловыделение всех компонентов ПК, и они требуют хорошего охлаждения, так что в этом видео, как и в предыдущем, мы будем говорить исключительно про Airflow Mesh корпуса, ну или проще говоря, корпуса с перфорированной передней панелью с хорошей продуваемостью. И да, я часто слышу такое мнение, что мол, все это не важно, и корпуса с обычными дырочками по бокам ничем вовсе не хуже. Всем подобным комментаторам я советую посмотреть сравнительные тесты это 500 и его перфорированного брата 500DX или скажем Corsara 4000D и 4000D Airflow, где разница по температурам составляла от 10 до 15 градусов, чтобы убедиться, что это все далеко не так просто и меш панели действительно решают. Во-вторых, друзья, я не пылесошу свой корпус каждую неделю, и я уверен, что большинство из вас тоже этого не делает. Так что в видео мы будем говорить только о полизащищенных корпусах, то есть корпусах с предустановленными фильтрами. Так что вполне вероятно, что какие-то знаменитые модели, не имеющие фильтров, вы в этом топе просто не увидите. В частности, многие корпуса от моего любимого Фантекс, молодого, но нашумевшего Mantec и старого доброго Лиан Ли. Не нужно этому удивляться, просто у нас вот такие критерии отбора. И да, мы будем отдавать предпочтение, конечно же, тонким нейлоновым фильтрам, а не сеткам от комаров и мух, которые можно встретить в дешевых корпусах. В-третьих, друзья, нас интересуют среднеразмерные корпуса, то есть форм-фактор MIDI Tower, способный вместить материнскую плату Standard ATX. Ну и поскольку MIDI Tower это очень размытое по габаритам понятие, они бывают тоже и большие и маленькие, то мы будем отдавать предпочтение небольшим или средним моделям, ибо они подходят под 90% задач пользователей, в них можно запихать почти любое стандартное железо и тем самым не занимает лишнее место на столе или под столом огромных full Tower и компактных мини корпусах мы сегодня говорить не будем. Также у нас не стоит сегодня задача выбрать самый холодный корпус. Наша задача выбрать оптимальный продукт по многим характеристикам в том числе по качеству и цене. Так что да, рейтинги корпусов по температурам действительно есть, но они не являются единственно важными при выборе. Ну и наконец, друзья, нет, автор ничего не забыл, и если о каком-то корпусе не было упомянуто, значит он либо не соответствует вышеобозначенным критериям размера продового защиты и сбалансированности, либо не стоит своих денег, либо его просто на момент съемок сложно или невозможно купить в нашей стране, вот как-то так. Ну а мы, пожалуй, начнем пилить наш топ, и поскольку у корпусов цена напрямую влияет на качество и характеристики, то начнем мы с самых-самых бюджетных бюджеток, сегмента от 3 до 5 тысяч, или лучших корпусов за свои деньги, но ключевое в этой фразе за свои деньги, ибо никто из тех, кто держал в руках качественные корпуса за 8, 10, 15 и более тысяч не назовет данные модели просто лучшими, ибо у них всегда есть косяки. Или или металл тончайший, или вентиляторов нету, а стоит дорого, или вентиляторы плохие, или фильтры плохие, а-ля защита от комаров, которые больше снижают воздушный поток, чем улавливают пыль. Или непродуманный кабель-менеджмент, или переднюю панель можно вырвать при обслуживании. В общем, если вы считаете их просто лучшими, то вы либо красиво врете себе, либо имеете сильную степень близорукости. И в этом сегменте, друзья, лучших за свою цену, конечно же, остались старые модели. Deepcool Matrix 55 Mesh, AeroCool Aero One и Cougar MX330. Подробно о каждом из них я уже рассказывал в предыдущем видео, так что если вам интересно, то включайте и слушайте, точные тайм-коды будут в описании. Они производятся до сих пор и есть в огромном количестве в магазинах, правда ценник у них вырос, и стоят они уже не 3-4 тысячи, а в районе 5 за самые базовые варианты. Однако лично мое мнение, что Deepcool и Aerocool представляют за такую цену мало интересного. Кроме вместительности, сильных плюсов у них обозначить нельзя. Основная претензия к ним в том, что им нужно докупать вентиляторы, а это значит, что реально их ценник уже аж 6000 что, как вы понимаете, достаточно много. И есть, конечно, целая линейка корпусов PowerCase Mistral за 3 половиной тысячи, но передний фильтр у них крупный и находится внутри корпуса, так что вентиляторы всегда будут в говне, да и сам корпус не слишком чистым, короче, не очень удобно. Я бы в этом сегменте все-таки рассмотрел несколько иную модель, а именно Cougar MX410 G Mesh, которая обладает очень мелкой сеткой на фронтальной панели. Он есть, друзья, в двух версиях, обычной и с RGB-подсветкой. Разница в цене менее 1000 рублей, однако во втором случае вы получаете, помимо одного заднего вентилятора, еще и три фронтальных. Причем с хабом для управления подсветкой. Заметьте только подсветкой, друзья, вентиляторы втыкаем в материнку. Правда есть и своя ложка дегтя, ибо в обычной версии переднюю панель легко снять и помыть, в RGB версии на ней есть RGB полоски, и их надо или не подключать вовсе, или постоянно при чистке отключать, дабы не вырвать с корнем. По вместимости корпус, конечно, не супер огромный, но мы вспоминаем, что это бюджетная сборка и супер огромных комплектующих тут в принципе не будет. Итак, имеем стендарт ATX материнские платы, кулера до 165 мм, то есть почти... Почти любые. Видеокарты до 300 мм с передними вентиляторами и 270 если будете ставить спереди радиаторы СВО. То есть в принципе большинство бюджетных карточек сюда тоже войдет. Однако сразу скажу, что корпус под СВО как раз таки толком не заточен. Радиаторы на 280 или 360 миллиметров тут поставить нельзя, будут мешать комплектующие, так что только 240. Но по вентиляторам всю информацию вы в принципе видите сейчас у себя на экране. Сверху же нашего корпуса имеется фильтр на магнитах, от падающей пыли и кнопки и разъемы передней панели. Тут у нас два USB 2.0, 2.3.0, разъемы под микрофоны и наушники, а также кнопка включения и переключения режимов работы подсветки. Для кабельменеджмента за задней крышкой предусмотрено порядка 20 мм и 30-35 мм в районе основного кабельканала, так что не думаю, что у вас возникнут сильные проблемы, хотя, конечно же, здесь нужно будет поработать с кабелями. По накопителям имеется быстросъемная удобная корзина по два 3,5-дюймовых жестких диска и одна салазка по 2,5-дюйма. Плюс еще два SSD, при желании можно закрепить в этом самом основном кабель-канале. Блоки питания сюда влазят до 160 мм, то есть любые обычные БП, и под блоком питания имеется стандартная перфорированная сеточка. В общем, корпус маленький, стильный и в целом отличный за свои деньги, но, как вы понимаете, под небольшое железо. Однако для сборок до 60-80 тысяч, где нет обычно каких-то больших водянок, большего обычно и не нужно. А если нужно, то смотрите на упомянутого братика MX-330. Ну а мы, друзья, переходим ко второму сегменту 5-7 тысяч. В этом сегменте есть новый король. Это XPG Defender. И это просто изумительный корпус за свои деньги. У него полностью перфорированная легкосъемная передняя панель на магнитах. За ней тонкий нейлоновый фильтр и такой же быстросъемный фильтр снизу. Сверху, конечно же, поставили обычную сетку от комаров, но для сдерживания падающей пыли ее будет более чем достаточно. Рядом с ней разместили... 2 USB 3.0, кнопки включения и перезагрузки и разъем под микрофон. Минималистично, но опять-таки более чем достаточно. По вместимости корпус просто божественный. Материнки вплоть до максимального Extended ATX. Подблок питания тут аж 220 миллиметров, то есть влезет абсолютно любой. Кулер официально 170, на деле до 180. Таких, друзья, даже не бывает. Видеокарты до 380 миллиметров, это с учетом предустановленных вентиляторов, то есть то есть даже с установленной спереди водянкой все равно влезет любая. По воде аналогично можно засунуть хоть слона, спереди влазит даже толстый 40 мм радиатор на 360 или 280 мм, сверху спокойно влезет 240 или 280, причем 280 не будет мешать материнке и оперативке, как например это бывает на других, даже более дорогих моделях. Но по внутреннему убранству тут просто без комментариев, есть кожух для сокрытия проводов передней панели, везде резиновые заглушки, даже на отверстии под вывод питания видео. Видеокарты. Вообще, друзья, наличие отверстия под вывод питания видеокарты в корпусе столь низкого ценового сегмента – это просто Unreal. Такого нету зачастую даже в более дорогих моделях. Также все заглушки сзади у нас здесь на винтах. Есть даже вариант вертикальной установки видеокарты. В комплекте имеется 320-мм вентилятора, причем не самого плохого качества. И также имеем довольно толстый металл, порядка 0,6-0,7 мм. И да многие интересуются, почему же нам важна толщина металла, мы же не будем его пинать ногами. Нет, друзья, не будем. Однако это важно с точки зрения смещения комплектующих друг относительно друга. Если видеокарта прикручена к одной стенке корпуса, а материнка к другой и одно вставлено в другое, а у корпуса от любого чиха или перемещения стенки разъезжаются в разные стороны, то, как вы понимаете, быть беде. А если в такой картонный корпус поставить огромный башенный кулер, то не нужно удивляться, что материнка, закрепленная на стенке из фольги, вдруг прогнулась под весом башни и винить потом про производителей кулеров и материнских плат. Так что по толщине, друзья, мы косвенно оцениваем жесткость, и боевых способов ее оценки, кроме субъективных, у нас, в принципе, нету. Но, возвращаясь к нашему корпусу, сзади у него имеется место подкрепления 2-3,5-дюймовых жестких дисков и целых 4-2,5-дюймовых SSD, правда, за счет совместного расположения вместе с жесткими. Сами салазки под жесткие диски, кстати, хоть и пластиковые, но зато быстросъемные И вдобавок корзину можно передвинуть как вам угодно, освободив место под радиатор СВО или наоборот под блок питания Единственные минусы данного корпуса, как по мне, это крепежи по 2,5-дюймовые накопители То есть проще приклеить накопитель на двухсторонний скотч, чем закрутить его сбоку имеющимся комплектным крепежом Ну и мало места под укладку кабелей, менее 20 мм не критично, но поизгаляться все-таки придется. Стоит он в ДНС порядка 6,5-7 тысяч, и лучше за эти деньги вам ничего не купить. А если вы везунчик и у вас в городе есть онлайн-трейд, то его можно купить вообще за 5 тысяч. За эти деньги его нужно просто рвать с руками и ногами. Кстати у Defender есть старший брат Defender Pro. Корпуса отличаются лишь внешним видом передней панели больше существенных отличий между ними нету, однако стоит он дороже уже под 8-9 тысяч но если найдете его с хорошей скидкой, то смело можете брать как альтернативу Ну и друзья, если оба варианта вы не найдете то можете рассмотреть также новую модель XPG Valor Air. Она вышла только недавно так что в магазинах ее еще мало и обзоров на нее еще тоже толком не сделали, но по сути своей это урезанная по габаритам версия Defender. Все еще под стандарт ATX материнки и все еще в формате Midi Tower, однако в ней меньше места под блок питания, видеокарту и воду. Но при этом оставлены основные вещи. Перфорированная алюминиевая панель на магнитах, тонкий фильтр спереди и H4 предустановленных вентилятора. Правда нет заглушек под проводку и нижний фильтр просто кусок сетки, но и стоит он дешевле в районе 5000 и и у него есть все шансы захватить этот рынок. Ну и второй корпус, который я могу вам тут порекомендовать, это старичок Metallica Gear Neo Air. Данная фирма мало кому знакома, однако она является дочкой одной из самых именитых компаний в сегменте, а именно Fantexa. Кстати, сейчас ее будут звать Magnium Gear, так что не пугайтесь, когда увидите в магазинах другое название. Итак, что мы тут имеем Спереди фильтр совмещен с передней панелью Однако, опять-таки, снимается все это дело очень просто Кабели разъемов никак не мешают Да и антипылевой фильтр достаточно мелкий Из разъемов есть два USB 3.0 И также есть кнопка для управления подсветкой передних 120-мм вентиляторов Правда, вентиляторов в корпусе, как вы видите, только два Третий на выдув, а также дополнительные вентиляторы придется покупать отдельно также, друзья, спереди находятся две быстрозажимные, правда сделанные из пластика, салазки под жесткие диски, доступ к ним при таком размещении гораздо проще, чем в классических на текущий момент схемах, ну а салазки под SSD находятся уже за боковой крышкой вместе прокладки кабелей, тут под них единая салазка сразу на 3 SSD. Кстати, о кабелях. Под кабель менеджмент у всех корпусов металла Гернео очень много места, порядка 3,5 см. Ну и плюс к этому тут установлены самые лучшие на текущий момент быстрозажимные стяжки, из тех, что в принципе есть на рынке. Эти стяжки Fantex используют и на своих дорогих фирменных корпусах. Еще одна часть, которая досталась Neo Air от старших моделей, это быстросъемный высококачественный фильтр с тонкой сеткой под блоком питания. Теперь для чистки фильтров корпус не нужно переворачивать, можно вытащить его буквально одним движением руки и в принципе помыть под строе воды. Ну а сверху корпуса фильтра к сожалению нету, там просто панель со скосами, в целом очень бюджетное решение и кстати я не думаю что оно сильно скажется на количестве пыли внутри. По вместимости тут влазят кулера на 170 мм, то бишь любые, видеокарты до 400 мм, то есть также любые, блоки питания до 250 мм, то бишь опять таки также любые. По вентиляторам спереди 2 на 120 или 140, сверху только 2 на 120 20. Радиатор аналогично спереди 240 или 280 а сверху только 240 так что большую воду ты конечно не поставишь, но в остальном по качеству изготовления и продуманности элементов данный корпус как и Defender просто шикарен стоит он всего 6-6 тысяч и добавив пару вертушек на выдув можно получить идеальный кейс в пределах обозначенного бюджета проблема лишь в том, что найти его бывает порой сложно, но на на полках некоторых магазинов он пока что есть, так что успейте урвать. Но ну, а мы, друзья, переходим в сегмент 7-9000, и тут я могу посоветовать вам сразу два корпуса. И первый это Deepcool CK560, не путайте с младшими CG560 и CG540. Они намного более глухие спереди и, как по мне, вообще не стоят своих денег. У CK560 же основное отличие в намного более продуманной фронтальной панели, чем у его младших братьев. Она тут сделана по одной из лучших на текущий момент схем охлаждения. Это схема с вынесенной передней панелькой. В этой схеме сама панель имеет перфорацию и в принципе прекрасно пропускает воздух. Плюс она вынесена немного вперед, за счет чего воздушный поток проходит также и по ее бокам. При этом не портится внешний вид корпуса и одновременно улучшается охлаждение. Это, друзья, лучшее, что пока что придумали создатели корпусов для, собственно, морды этих самых корпусов Также, благодаря этому решению, переднюю панель можно легко снять и почистить внутренний фильтр Он тут нейлоновый, на магнитах, с очень мелкой ячейкой, в общем, все как надо Кстати, аналогичный фильтр стоит и снизу, причем у него имеется рамка, за счет чего его проще вытаскивать и чистить но, друзья, любовь к CK560 у сборщиков возникла не только из-за продуваемости и пылезащищенности, но и из-за больших возможностей по размещению внутри железа. Кулера официально 175 мм, реально до 180 то есть абсолютно любые. Видеокарты до 370 и это с учетом установленных вентиляторов, то есть опять-таки, даже если поставите водянку, то влезут любые. Блоки питания до 240 мм аналогично все существующие модели, ну и материнки вплоть до самых больших Extended TTX. Ну и спереди можно спокойно поставить 360 или 280 мм радиатор толщиной до 70 мм. Например толстый Arctic Freezer 360. Сверху же стандартные 280 или 240, правда 280 мм радиаторы могут конфликтовать с высокими радиаторами материнок. Так что друзья будьте внимательны. По вентиляторам у корпуса все в принципе аналогично. 6 на 120 или 5 на 140. При этом производитель завода установил 320 мм вентилятора с RGB подсветкой на 1000 оборотов спереди и один на 140 сзади. Вертушки идут с трехпиновыми разъемами, так что их работу можно настроить. Правда, как показывают замеры, формула пастей тут не очень хорошая, и при установленной крышке и фильтре дуть будет так себе. И лучше их по возможности поставить наверх, а спереди поставить нечто более производительное. Что же касается задней части корпуса, то тут у CK560 имеются быстрозажимные пластиковые салазки по два накопителя на 3,5 дюйма и два места под 25 дюймовые SSD. Ну и в сравнении с Defender тут лучше обстоят дела с кабель-менеджментом. Имеется порядка 2,5 см свободного пространства за задней крышкой и также есть заглушки для красивой протяжки кабелей. Правда заглушки, сразу скажу, довольно жесткие и топорные. Плюс есть они далеко не везде. И как сделать отверстие под кабель питания видеокарты, как в Defender, инженеры Deepcool, к сожалению, еще не придумали. Зато в коробки добавили регулируемый держатель под видеокарту, за что большой плюс. Ну и в корпусе, конечно же, есть многоразовые заглушки на винтах по расширения. В принципе, для этого бюджета уже must have. Также из явных плюсов можно отметить сбалансированную переднюю панель, состоящую из кнопок включения и переключения режимов работы подсветки, двух USB 3.0, одного разъема под микрофон или наушники, плюс новенького USB Type-C. Ну и конечно же довольно толстый металл, толщина стенок вместе с краской порядка 0,8 мм. И при этом за такой ламповый лакомый корпус от Deepcool а придется отдать всего от 8 до 9 тысяч, что в целом оправдано за его качество. Ну и второй корпус это фрактал Mesh FAC. На него никогда был подробный обзор на канале, поэтому сейчас скажу вкратце. Итак, спереди тут качественный антипылевой фильтр, совмещенный с рубленной передней панелью. Да, он сделан на поролоне и сильнее режет воздушный поток, чем, скажем, вариант от Deepcool, но при этом и пыль держит очень даже хорошо, и вынуть и промыть переднюю панель тут, в принципе, крайне легко. Снизу у нас полноценный быстросъемный антипулевой фильтр на всю длину корпуса, сверху обычная сетка, по разъему передней панели тут в принципе все так же как у конкурентов, есть два USB 3.0, что в принципе не густо, однако большинству этого будет более чем достаточно. По вместимости влазят кулера на 170, блоки питания до 175, видеокарты порядка 315 с учетом установленных спереди вентиляторов, без них где-то 340. В комплект входит два неплохих вентилятора на 120 мм, но сколько вентиляторов и какие радиаторы СВО тут можно засунуть, вы сейчас видите у себя на экране. Так что корпус в принципе вместительный и при этом при всем он очень даже миниатюрный. За задней стенкой тут места не так много, как хотелось бы, но лучше, чем у большинства, местами до 3,5 см, но есть места и поуже. По накопителям есть места по два жестких и три SATA SSD, ну и плюсом в комплекте, конечно же, имеются заглушки под провода и стяжки на липучках. Сзади корпуса не только заглушки видеокарты на винтах, но и также есть быстросъемная рамка для быстрого крепления блока питания. Корпус удачный во многих отношениях, и в нем мало к чему можно придраться. Он сейчас после долгого отсутствия возвращается на прилавке Ситилинка, и там его можно купить в районе 8,5-9 тысяч. Так что ищите его там, но есть шанс, что он в будущем опять может исчезнуть. Ну и, друзья, в сегменте корпусов от 9000 и более все печальнее всего. Как я и сказал, старых топов типа BeQuiet 500DX или Mesh Fight 2 Compact вообще не найти. Можно, конечно, взять полноразмерный MeshFay 2, на оба, кстати, я делал обзоры, но он, как по мне, слишком большой для обычного железа. Что же касается нового топа, на именно Torrent Compact, то найти его не такая уж большая проблема. Однако он, друзья, не всем нравится из-за верхнего расположения блока питания. Его восходящий горячий воздух будет проходить через этот самый блок питания, тем самым его дополнительно нагревая. Но при этом по качеству изготовления, продуманности конструкции и фильтрам он нисколько не отстает от предыдущих моделей. Обзор на него, точнее, на полноразмерную версию Torrent, был недавно на канале, так что вы можете изучить и сделать для себя выводы: хотите вы такой корпус или нет, ибо он достаточно противоречивый сегодня хочу обсудить с вами пару других вариантов, которые можно купить без особых проблем, а именно старичка Corsair 4000D Airflow или Anli O11 Dynamic Mini. О Corsair 4000D Airflow я уже рассказывал в предыдущем видео. По сути своей, именно он и был одним из родоначальников создания вынесенной сетчатой передней панели. Так что в этом плане он почти полностью аналогичен с CK560. Правда, процент перфорации у него выше, и в плане продува он будет лучше. В этом плане переплюнуть его могут только варианты вообще без пылезащиты и без каких-либо фильтров. Снизу у него также имеется быстросъемный фильтр под блоком питания, сверху обычно на магнитах, защита от комаров и падающей пыли, в плане совместимости влазят стендер ТТХ платы, в натяг даже некоторые Extended. кулера до 170 мм, то есть почти любые, блоки питания до 220 мм, то есть абсолютно любые, видеокарты до 360 то есть также абсолютно любые, причем ставить их можно как вертикально, так и горизонтально. Спереди можно воткнуть радиатор на 360 или 280 мм, причем даже довольно толстый, сверху на 280 или 240, однако могут быть проблемы с совместимостью с 280 мм радиатором, так что проверяйте на своем железе. По вентиляторам в целом аналогично, и варианты размещения вы видите у себя на экране. Предустановлены же в 4000D всего два вентилятора на 120 мм, один спереди, один на выдув, не самые тихие, но довольно Мощные по накопителям есть две салазки по 3,5 дюймовые жесткие диски и 4 по 2,5 дюймовые накопители, 2 сзади и две на кожике блока питания проводка сделана очень хорошо есть как место под провода так и отдельный кабель канал заглушек резиновых нету но вопрос невидимости проводов решен за счет изгибов металла что в принципе тоже неплохое решение вообще корпус выполнен очень качественно, сам в нем постоянно собираюсь, единственное что разъемы спереди у него очень минималистичные, хотелось бы больше USB 3.0. Одна штука это явно мало, ну и идеальная цена ему, конечно, была бы не больше десятки, а так сейчас ценник в магазинах начинается от 12. И да, друзья, есть у него, конечно же, старшие братья, это Corsair 5000D Airflow и 7000 d однако я считаю, что эти корпуса нужны под какое-то необычно большое железо, например, под кастом или несколько видеокарт или что-то еще аналогичное, ибо они уж очень большие и обычное железо в них будет смотреться как-то куца и глупо, но если вам нужно нечто подобное, то берите, в основном все так же, как и с 4000D, только вместимость намного больше. Ну и, друзья, последний корпус, о котором бы вам хотелось рассказать, это Лиан Ли О11 Ли Dynamic Mini. Почему а не полноразмерная версия, а именно мини, спросите вы? Я считаю полноразмерный динамик достаточно избыточным для сборки ПК без кастомного водяного охлаждения или опять-таки каких-то наворотов, как и в случае 5000D и 7000D. Да и отдавать 17 тысяч за корпус без вентиляторов, чтобы поставить в него еще пару комплектов вертушек по 3 и более тысяч за комплект, ну это довольно дорогое удовольствие. Также мы не рассматриваем новый Mini Air с перфорированной передней панелью. Он тоже неплох, друзья, но при наличии перфорации вентиляторов не имеет фильтров ни спереди, ни сбоку. Зато он имел проблемы с самой перфорацией передней панели, которые привезли к масштабной отзывной кампании, ибо панель очень плохо пропускала воздух и температуры были ужасными. И также были определенные проблемы с совместимостью некоторых комплектующих между собой, а вы ставите А, но не можете поставить при этом Б. В общем, он интересный, конечно, но не полезащищенный и с определенными нюансами. Что же касается того, что я вам советую, а именно Lian Li 11 d Mini, то да, это корпус без перфорации спереди, но он заточен под вертикальный продув и у него все три стороны, верх-низ плюс боковина, имеют перфорацию для отвода тепла. Так что в этом плане при наличии вертушек он не сильно отличается по температурам от стандартных Airflow Mesh корпусов. Однако есть у него неоспоримые плюсы, Ну, во-первых это размер, да он чуть толще обычного корпуса, примерно на 5 сантиметров, но зато на те же 5 сантиметров короче и настолько же ниже За счет чего с ним в принципе удобно работать за столом и вообще возникает ощущение, что это какой-то маленький корпус под микро-ATX или мини-ATX сборки но нет друзья сюда спокойно влазят как стендер tx платы так и не крупныестендер с шириной до 280 мм за счет специального расширителя плюс производитель оставил нам возможность самим решать какую плату мы хотим сюда поставить и также в какой позиции она будет стоять то есть маленькие платы можно смещать и ставить ниже освобождая сверху место под систему водяного охлаждения так если со стендер или extendндерttx платой радиатор можно поставить только сбоку или снизу, то с микро или мини платой появляется возможность закинуть радиатор на 360 миллиметров и сверху. То, что мечтают сделать себе многие. Причем позицию материнки можно менять и от этого будет меняться толщина возможного к установке радиатора. В целом в определенных конфигурациях вы сможете воткнуть сюда до 360 или 280 миллиметров сверху. Такой же вариант снизу, если конечно же у вас соответствующая водянка. Ну и 240 или 240 80 сбоку. Ну и с остальными комплектующими все так же отлично. Сюда влазят кулера до 170 мм, то есть большинство. Видеокарты до 395 мм, то есть абсолютно все. И, наверное, единственное разочарование это блок питания. Ибо сюда влазят только SFX или SFXL форматы, то есть до 130 мм. Но найти какой-нибудь БП на 750-850 ватт с хорошим охлаждением от Корсара кулермастера или Silverstone вам, я думаю, не составит труда. Стоят они не более чем на 10-15% дороже, аналогичных по качеству полноразмерных братьев. Помимо этого, корпус способен принять два 2,5-дюймовых накопителя на вот такую вот крепежную планку. Но ну, а если ставить 25 дюймовые SSD вы не собираетесь, то данную планку можно убрать и освободить место под кабель менеджмент. Также тут есть корзина по два жестких диска, кстати с удобным доступом моля, а горячая замена Очень актуальна для людей типа меня, которые постоянно переносят диски из одного компьютера в другой И при всем при этом, друзья, у корпуса более 30 мм за задней крышкой для прокладки кабелей, что очень даже много Более того скажу, тут даже ставят доп-вентиляторы, чтобы эффективно отводить тепло от водянки на боковой стороне Ну и конечно же тут есть все необходимое для кабель менеджмента а именно резиновые заглушки и матерчатые стяжки. Также стоит отметить пылезащищенность, нейлоновый тонкий выдвижной фильтр снизу и магнитные сетки сбоку и сверху. И конечно же, качество материалов. Толщина стенок тут порядка 0,8 мм. Прекрасно сделанная минималистичная передняя панель совсем необходимым. В общем, это очень интересный продуманный корпус. Стоит он, правда, о 12,5 тысяч, плюс не забываем, что нужно будет накинуть вертушек. Так что рассчитывайте на все 15. Да есть конечно же у динамик мини и у динамик просто китайские копии от физплеера и пауэркейса, но будем честны, это всего лишь копии и хоть они и похожи визуально и стоят в два раза дешевле, но вот по внутрянке они очень сильно отличаются от оригинала, причем не в самую лучшую сторону. И если вы уж захотите себе реплику, то лучше посмотрите на все тот же металлик Gear, ну или точнее магниум Gear Neo Cube 2. Да, это копия динамика, но сделана она мастерами своего дела из дочки Фантекса, так что получился очень даже интересный кейс. По факту внешне и по качеству тут все то же самое, что у Лиан Ли. Также продув снизу вверх, плюс место под вентиляторы или своего сбоку. Правда тут уже есть вариант красивой передней панели с эффектом глубины, то есть так называемое бесконечное зеркало. Примерно то же самое мы видели на водянках от того же Фантекса и также у NZXT. Фильтры у данного корпуса такие же, как у оригинала, снизу тонкие, остальные крупные. По вместимости влазят материнки вплоть до 280 мм, то есть экстендерты ATX, видеокарты до 410 мм, то есть любые. Можно поставить большое количество вентиляторов и СВО, в том числе с толстыми радиаторами до 50 мм. Правда, как у обычного динамика, корпус не предназначен под воздух, и тут влезет кулер только на 148 мм. У оригинала Напомню, порядка 155. Основное же отличие кубика от динамика, во-первых, в отсутствии возможности опустить ниже материнку, а во-вторых, в распределении пространства за перегородкой. У динамика есть возможность поставить 6 2,5 дюймовых SSD или же 3 SSD плюс 3 жестких диска на 3,5 дюйма. Они размещаются в салазке, аналогичной той, что стоит на мини-версии. А вот у кубика такой салазки нету и накопители размещаются только на вот этой вот панели посередине. Туда вылазят 5 SSD на 2,5 дюйма, или 2 жестких плюс 3 SSD. Количество накопителей, как вы понимаете, сократилось в таком варианте не сильно, а вот освободившееся пространство использовано под другие нужды. Тут производитель предлагает собрать вторую систему на базе Mini-ITX материнки, что в концепцию этого корпуса вписывается вполне себе хорошо. Да и эту фишку Fantex продвигает почти во всех своих корпусах. Подробно о сборке ПК с двумя системами что, куда, как и зачем рассказывал в отдельном видео, но сразу скажу, что пользоваться этим будут единицы. Зато вот это вот освободившееся место пойдет под укладку кабелей или размещение фан-хабов. Хотя с местом тут все в принципе и так в порядке, его местами до 6 сантиметров, плюс есть предустановленные стяжки, все те же самые знаменитые стяжки Фантекса и резиновые заглушки. Так что кабель менеджмент не вызовет у вас абсолютно никаких проблем. Ну и тут же размещается блок питания, он тут до 275 миллиметров, то есть абсолютно любой. Ну и что касается цены, то стоит кубик почти в полтора-два раза дешевле оригинала, и найти его можно за 10-12 тысяч, в зависимости от дизайна передней панели. Светящаяся, как вы понимаете, конечно же стоит дороже, вот как-то так. Ну а у меня, друзья, на этом все, все, что хотел, я вам рассказал, а если какой-то из корпусов, о которых я рассказывал, вам понравился, то ссылки на них, конечно же, будут в описании. Также там будут ссылки на лучшие, на мой взгляд, блоки питания и систему водяного охлаждения, по ним у вас также возникает максимум вопросов, большинство ссылок это и на CityLink, ибо он есть во многих городах нашей необъятной родины, там есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, позволяющие рвать что-то по довольно лакомой цене. Цене. Ну и помните, что CityLink это магазин не только компьютерных комплектующих, так что там каждый сможет найти что-то на свой вкус цвет и кошелек для дома и быта. Но если вы прослушали топ и не услышали о каком-то корпусе и он точно подходит по обозначенной в начале видео критерии отбора и вышел до сентября 2020 года и он есть в наличии в магазинах, то пишите, а я буду отвечать, почему я его сюда не включил. Ну а с вами как всегда был Белыч, подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокол и выбирайте в нем уведомления обо всех выходящих видео, дабы не пропустить новые видеоролики. Всем еще раз удачи и до новых встреч!